Зал. И с гости каждый увидел, Разве не красавица? Всем она нравится. Вокруг е ⁇ я обойдите, Все игрушки разведите. Какая красивая ерунда, Ник на ней не смотрит, никуда Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, елку здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, шумный хоровод, льются песни, слышим смех. На! Okay, I think that's Красивая. А теперь я садитесь что садимся, садимся, садимся, Никакой заходим. а садишься сюда. больше газей, тем будет тем будет веселей. Мы замёрзли. Замёрзли. Нас, да стране дураков, такая Холоди Мы Еще большое депо. Большое? Оба его успелись. Успели! Костёр развести. Развести. И погреться. О, погреться. Погреться. Где, погреться? Где, погреться? О, А вот и оно. Лиса, смотри, какое большое. Болого дров получится. Ветвистые! Ветвистая, ветвистые! Много дров будет! О. Ой, нужно да, так... ряжено! Шарики на нем! Фонарики! Да. И правда, наряжена! Да. Но это ничего лиса! Мы сейчас его вспили, а из шариков наделаем буз и продадим их стране дураков. И будут у нас денежки, денежки. Подожди, подожди, я замерз. Давай мы с тобой вот здесь вот посидим. Погреемся, да, вот погреемся. О, смотри, газетку почитаем. Газетку. Давай. Лиса, почитать ты умеешь? Конечно, умею. Ну давай, читай. Смотри, здесь ничего интересного нет. Только одно слово какое-то написано. Какое? о Олимпиада. Слово какое-то невеселое. И совсем не праздничное. Да, совсем не праздничное. праздничное. Не праздничное. Ошибаетесь, кот и лиса. Слово Олимпиада очень веселое и праздничное. А что это означает? Что? А что это да? означает, что у нас в России состоятся в этом году зимние Олимпийские игры. И к нам приедут гости всего мира и устроят спортивные состязания. А медали будут? Будут. А золотые? Золотые. золотые? Да, и золотые. Рисат, я слышала золотые медали. Да. Вот бы нам золотые медали, мы бы сразу разбогатели. Да? А как делить их будем? Опять свяжешь себе три, а мне две. Не, ну ты честно, золотые... чего? Мы честно поделим, всегда честно делили. Честно поделим. Да? Да, Ребята, да, смотрите, да. они уже а не зарплатили. А медали-то заработать надо. Ну, так зарабатывайте. Зарабатывайте. Работайте. Ребята, давайте устроим на нашем празднике олимпийские соревнования. Согласны? Да. Так, а только... Кто же нам откроет нашу Олимпиаду? Придумала. Хочу, чтобы олимпийский факел на прием нашей любимой Верный Верный Здравствуйте, дедушка! Здравствуйте! С Олимпийским Новым годом! Поздравляю вас, друзья! В садике Олимпиаду! Открываю нынче я. Раз, два, три! Олимпийский факел! Елочку зажги! О. Мороз. Да-да-да! Мороз. Что за культ-то принес? Олимпийских пять колец! Ну, мороз! Ты ты молодец. молодец! Да что хвалить меня без толку! Наряжайте им елку! Вот, лиса, мне помогайте! И команды возглавляйте! Девочек! Иса, зовет? Да, мальчик, да, мальчишки. Вот, мальчик, да, мальчик, давайте, Вот здесь, вот вот. мальчики, давайте, А ты мальчики, давайте, мальчики, давайте, мальчики, давайте, мальчики, Первое соревнование – снежков метания. Вы, ребята, цельтесь так, чтобы попасть снежком в колпак. Раз, два, три, начнем! Дед Мороз, давай, давай медали! Вот медали! Получите! О, <связан> <И> медали! О! <связан> И милку нарядите! Югу! <связан> <связан> Объявляю следующее соревнование! Дед Мороз, розе. Да. Да срешь что быстрый. Аминь. Помилуем а передышку. Что, устали? Устали. А -а -а -а. Отдохнем. Песню зимнюю споем. Выходите, ребятки. <звучит> Ой, молодцы, а теперь снежки, Ой, не мешок, он не шел А давай, это а то не рассказывает о Давай ты, молодцы! Ай, да, ребята! Ай, да, молодцы! что это Ай, Приглашайте девочек!